Привет! Рад видеть тебя на первом уроке онлайн курса ПДД Веселее с Яриком и Данилом. Сегодня мы разберем правила перехода дороги на перекрестке. Данил, а ты знаешь, что такое регулируемый перекресток? Да, Ярик, знаю. Регулируемый перекресток это перекресток, движение на котором регулируется светофором или регулировщиком. А как ты думаешь, если на перекрестке одновременно есть работающий светофор и регулировщик, кому надо подчиняться? Я думаю, в такой ситуации больше власть имеет регулировщик. Правильно. Что ж, тогда перейдем к следующему вопросу. Как ты думаешь, что такое нерегулируемый перекресток? Думаю, нерегулируемый перекресток. Это перекресток, движение на котором никак не регулируется. И пешеход на нем сам решает, когда переходить дорогу. Но перед этим он обязательно должен убедиться в безопасности перехода. Нельзя переходить на поворотах и изгибах дороги. Нельзя переходить дорогу, когда подъезжающий автомобиль может быть не видно за холмом. Если есть ограждение, разделяющее потоки противоположного движения или разделительная полоса, переходить тоже нельзя. Если есть ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части, перерезать через него нельзя. Вот и подошел к концу первый урок нашего онлайн-курса. Теперь ты знаешь, как правильно вести себя при переходе перекрестка. Ждем тебя на следующем уроке! Привет! Я рад тебя видеть на втором уроке онлайн-курса по ДД с Яриком и Данилом. Сегодня мы поговорим о световозвращателях. Ярик, как ты думаешь, зачем нужны светоотражатели? Светоотражатели нужны для того, чтобы в темное время суток или в условиях недостаточной видимости водитель мог легко заметить того, на ком надет светоотражатель, то есть пешехода. Ведь если водитель его не заметит, он может не успеть остановиться. А ты знаешь, как проверить качество светоотражателя? Знаю. Нужно сфотографировать его со вспышкой. Если на фото он будет яркий, значит все круто. А сейчас немного правил о том, как вести себя в темное время суток. Первое. В темное время суток будьте особо внимательны. Второе. Носите светоотражатели. И третье. Соблюдайте все правила дорожного движения. Ведь их нарушение в темное время суток или при условиях недостаточной видимости несет еще большую опасность. Вот и подошел к концу второй урока онлайн-курса правила дорожного движения с Яриком и Данилом. Сегодня ты узнал о том, зачем нужны световозвращатели и как правильно вести себя в темное время суток. Включай следующее видео. Привет! Ты смотришь третий урок в онлайн курса по АДС с Яриком и Данилом. И сегодня мы поговорим о велосипедистах. Ярик. Как ты думаешь, где может ездить велосипедист с 14 лет? Велосипедист старше 14 лет может ездить по велопешеходной дорожке на стороне для велосипедистов, по велодорожке, на полосе для велосипедистов, по правому краю дороги и по обочине. А как ты думаешь, есть ли какие-то ограничения для езды по обочине? Да, такие ограничения есть. По обочине можно ездить только если нет велодорожки? велополосы или нет возможности ехать по правому краю дороги. Правильно, молодец. А есть ли еще какие-то правила для велосипедистов? Для велосипедистов существует много правил. Нельзя двигаться по автомагистрали. Чтобы перейти дорогу по пешеходному переходу, велосипедист должен спуститься с велосипеда и перейти дорогу по земле, ведя велосипед рядом и подчиняясь всем правилам дорожного движения. Сигнал торможения подается как правой, так и левой рукой. Нужно поднять ее вверх. Если вы хотите повернуть налево, вытяните левую руку или согните правую под прямым углом. Используйте специальную защиту. Также для велосипедистов существуют и запреты. Нельзя кататься на неисправном велосипеде, брать другой велосипед на буксир, Перевозить пассажиров на раме или на багажнике велосипеда, кроме ребенка до 7 лет на специальном сидении. Перевозить громоздки, выступающие более чем на полметра за габариты велосипеда, тяжелые и мешающие управлению грузы. Вот и подошел к концу третий урок онлайн-курса ПТД с Яриком и Данилом. И сегодня ты узнал о правилах для велосипедистов. Добро пожаловать на четвертый урок онлайн-курса «ПДД веселее» с Яриком и Данилом. Сегодня мы поговорим об использовании мопедов, мотоциклов, скутеров и квадроциклов, ведь они являются полноценными транспортными средствами, способными разгоняться до 60 км в час, а то и больше. Данил, ты знаешь, что нужно, чтобы ездить на мотоцикле? Для начала тебе должно исполниться 14 лет. После ты должен пройти обучение в автошколе и получить водительское удостоверение водительской категории М, А или А1. Но выезжать на дороге пользования разрешается только с 16 лет. А вот некоторые запреты для водителей мопедов и скутеров. Нельзя. Поворачивать налево и разворачиваться на дорогах с трамвайным движением или на дорогах, имеющих одну или две односторонних полосы. Запрещается двигаться по дороге без застегнутого шлема. Дорожный знак «Движение велосипедистов запрещено» также запрещает движение на мопедах и скутерах. На этом мы завершим четвертый урок нашего онлайн-курса. Теперь ты знаешь больше о мопедах и скутерах. Ждем тебя на следующем уроке. До встречи! смотришь пятый урок онлайн-курса ПДС Яриком и Данилом. Сегодня мы поговорим об основных причинах дорожно-транспортных происшествий с пешеходами. Наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. А учитывая, что пешеход ничем не защищен, исход нередко бывает летальным. Чтобы такого не произошло, нужно соблюдать определенные правила. Нужно переходить дорогу только к пешеходному переходу и на зеленый свет, быть внимательным, заметным, и соблюдать правила дорожного движения. Привет, друг! Добро пожаловать на шестой урок онлайн-курса вд веселее» с Яриком и Данилом. Сегодня мы поговорим о различных дорожных знаках и правилах. Приятного просмотра! Данил, ты вот знаешь, что, например, означает вот этот знак? Знаю, Ярик. Это знак движения мотоцикла запрещено. Тогда что это за знаки? Это знаки автомагистраль и конец автомагистрали. Молодец, правильно. И последний вопрос. Что это за знаки? Это знаки дорога для автомобилей и конец дороги для автомобилей. А теперь я расскажу вам немного об этих знаках. Эти знаки устанавливаются на скоростных дорогах, чаще на многополосных. Автомагистрали и дороги для автомобилей отличаются лимитом скорости. Если нет других знаков, ограничивающих скорость, то на автомагистралях она 110 км в час, а на дорогах для автомобилей 90 на автомагистрали запрещается движение пешеходов, домашних животных, велосипедов и даже мопедов. Запрещено движение задним ходом и учебная езда. На автомагистралях пешеходы могут ходить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Переходить автомагистраль можно только по подземным и наземным переходам. Ну что же, вот и подошел к концу шестой урок нашего онлайн-курса, и теперь ты знаешь о различных знаках и правилах чуть-чуть больше. Был рад видеть тебя. Пока!